Рассказываем, как помочь коже восстановиться после неудачного похода на пляж. Уйдите с солнца. Как только кожу начинает подозрительно стягивать, немедленно уходите с пляжа. Солнцезащитный крем не поможет. Песок, соленая вода и хлорка в бассейне еще больше раздражают кожу и усиливают боль. Пока не стемнеет, вам придется отсидеться в номере, а на следующий день надеть закрытую одежду и не или нанести средства с фактором защиты SPF 50. Эксперты отмечают, что хорошо защищает кожу джинсовая ткань и плотный шелк. Выбирайте вещи без швов, фурнитуры и бретелек. Примите душ, настройте насадку на самый мягкий режим и не используйте мочалку. Включайте прохладную воду и не трите кожу полотенцем, промокните ее легкими похлопывающими движениями или вообще не вытирайтесь. Пусть сушится естественным путем. Увлажните кожу. Лучше использовать специальный крем от ожогов. Но если под рукой такого нет, не бегите в аптеку. Под палящим солнцем лучше взять обычный увлажняющий. Только сначала проверьте состав средства. В нем не должно быть кислот, масел, вазелина, бензокаина или лидокаина. Все эти компоненты замедляют заживление. Увлажнение вашей кожи понадобится на всех стадиях лечения. Не жалейте увлажняющих масок, кремов и патчей. Важно также следить за уровнем влаги в организме. ведь больше воды, есть арбузы, помидоры, клубнику и так далее. Выпейте обезболивающее. Солнечный ожог может серьезно навредить организму. Поэтому при лихорадке врачи рекомендуют использовать традиционные лекарственные препараты. Парцетамол или ибупрофен избавят от болевых ощущений и снизят воспаление. Следите за своим самочувствием. Если появились жар или озноб, чувство тошноты, сухость во рту, головная боль, обращайтесь к врачу или вызывайте скорую помощь. Обычно такое случается, когда солнечный ожог занимает большой участок кожи или же пострадавший получил тепловой удар. Надеюсь, видео понравилось. А Если так, поставьте лайк и подпишитесь на канал.